Всем привет! Сегодня я вам покажу бэкдор. Это переход, короче. Для начала скачиваем сам бэкдор. А после чего нажимаем на него два раза. У нас появляется кнопка Inject About и Clusy. Мы выбираем Inject. А потом выбираем плагин, который мы хотим прошить. После чего вам нужно будет ввести ник через который вы хотите крашнуть. Потом у нас появляется строка, я советую вам ее не трогать. Потом у нас появляется прошитый плагин, после чего мы кидаем его на сервер. Вот мы уже на сервере и нам осталось только прописать команду для крашения.